Всем привет с вами александр нахожусь на улице комсомольской хочу вам показать как у нас делают капитальный ремонт домов красота это немецкий дом пройду метров сто по улице до дома в котором находится от галерея от галереи это типа Кенигсбергской квартиры. У нас есть такая Кенигсбергская квартира, где воссоздана обстановка, как могло быть в квартирах Кенигсберга. Красивый дом, конечно. Это Комсомольская 26. Этот домик еще без ремонта. По идее должны его тоже делать. Вот этот дом Комсомольская 24А и вход в ад галерею с этой стороны. Я очень рекомендую туристам посетить это место. Вы будете просто поражены. Вот реально. Там столько всего собрано, ну, всякие часы, там, мебель. Ну, даже вот так вот очень трудно пересказать, что там есть. Там, ну, очень круто. Дверь здесь шикарная. Эту дверь вот человек хранил в подвале, а потом ее восстановили и поставили сюда. Это именно дверь с этого дома. Здесь вот написан телефон. Вы можете позвонить и записаться на экскурсию 8 40 12 95 63 97 будет видео что здесь находится внутри но не сегодня в следующий раз от галереи находится по адресу кносомольская 24 я рекомендую посетить это место шикарная дверь конечно всем пока с вами был александр